Здравствуйте, желаю мои честные игроки World of Tanks значит у нас видео про тигр 8.8 а стоит ли его брать а, в двадцать году за голду либо же за реферальную программу и давайте разберем этот момент Посмотрим на этот кусок дерьма, нагибает ли он, либо его нагибает, ну и так далее. Короче, жми лайкос и подписывайся на канал, ведь видео будет частенько выходить про танки Так что давай, дерзай. В первом году. Короче, из плюсов данного агрегата я могу выделить следующее, что пушечка, это у него прям пушечка-пушечка. Из пушечек, таких пушечек, блядь... На восьмом уровне в принципе и не найти а, с перезарядкой 380, ну с инструкции 370, с альфой 240 мы имеем 3900 среднего урона в минуту. Это, блять, настолько бешено, что такого дейпаема на восьмом уровне не найти, кроме как и на ягтигера 88. Что хочу выделить следующее: из пушки я выделяю это самый огромный плюс что она очень ДПМная, минус что альфа крошечная, но э, суть танка это птшки, это находить цель и ставить ее бесконечно на каток. Вот, например, мы такую же цель находим, бац, каток, он откатышелся, все снялся с ремочки, и бац еще раз, ему ба, ба, ба, ба, ба, просто как в боксе просто так левый, правый, левый, правый, левый, правый, и вот так постоянно мы гасим цель. Из следующего параметра по броне, это обычный тигр что и на девятом уровне, что и к Королевский Тигр, все то же самое по броне. Здесь у нас 150 мм в ЛД, здесь у нас 250 мм в рубке, а вниз у нас получается нлд 120 мм под углом 67 градусов. Что я хочу сказать, рубка у нас находится под 16 градусов и ей можно танковать да и вы сейчас скажете что это танк нихера не танкует а он еще как танкует просто вам нужно научиться танковать если вы привыкли на пТ вот так выезжать о, о тыщ, тыщ, тыщ, все и вот тут так и вот прямо стоите вас конечно же отпиздит просто на раз и два вам нужно играть на пТ как на тТ. Логично, логично. Вы же в корпусе тяжелого танка. Почему не можете также танковать бортиком? Почему, когда вы садитесь на ПТ-шку, вы играете как реально пт кустовая? Все, у вас больше ничего нету. Почему вы не можете танковать на этой птешке? Чего трудно выставить борт? Вот так, хоп, танканул Потом выехать и раздать два снаряда Это целых 500 урона Либо поставить на каток и держать его на катке И так, левый, правый, левый, правый Ну, как вы знаете уже Почему нельзя так сделать? Почему вы и делаете все наоборот? Вы играете на ПТ и в кустах не играйте в кустах, это а штурмовая ПТ. Ехайте в город, нагибайте, находите другие позиции, ищите что-то новое, ставьте турбину, первую позицию занимаете, ставите на каток и начинаете убивать противника. Блин, попробуйте поиграть на это ПТ по-другому, а не как вы играете. Что я, блядь, о броне? Короче, броня у нее есть. Но будьте аккуратны. Здесь существует такая вот полка над гусеничная да? То есть, смотрите, как корпус расположен: сверху вниз, сверху вниз. Если снаряд проходит прямо над э, над катком, то он входит вот сюда, вот в центр корпуса и может вас пробить. Так что аккуратней, когда вы будете э, выскатываться с какой-то маленькой горочки. То есть, ваш будет пробивать через скаток и в корпус. Аккуратней. Что по поводу модулей, изобретать тут велосипед не нужно. Ставим вентилятор, досылатель, э, турбину, либо УМП. Улучшенный механизм поворотов, если кто не знал. Либо вы ставите оптику и играете в кустики, как вам удобно. Можете поставить досылатель, сетку и рога, как вам удобно. Но я советую играть именно в такой сборке. Турбину я поставил для тестирования, потому что, ну вот так вот, тестирую я, что поделать. А играл я с улучшенным прицелом. Ну, кстати, когда мы ставим лучше на прицел, у нас становится разброс не 0.27, а 0.25. Вынимаете, какая-то точность. Просто пил пю Постоянно стреляйте очень точно. Но в этой игре рандомная точность. Так что лучше я поставлю турбину. Буду быстрее до позиции ехать. Так, мы перемещаемся на практику. Это у нас бой. Периш, периш, респ получается левый. Мы будем передвигаться к мостику, там будем разыгрывать нашу позицию. Будем играть от трубки, либо от брони. Кому как удобно. Ну, я буду показывать свой, грубо говоря, мастер-класс. Погнали. Я тебя очень прошу, прекрати хлопать люками, как у себя дома. Прояви манера. Ты же мой любимый мешок, скажи, так на центре замечаем 416 обзор у нас нормальный сводимся быстро даем нашу плюшечку поехали дальше Объясняю свои действия я встаю чуть ниже чтобы корпус э, закрыть свой э, vld Оставляем только рубку, 250 мм, дабы у нас э, броня будет больше под наклоном. Начинаем настреливать на Аксора, ставим на каток. Хочу обновить еще раз, но, увы, не успеваю. Тут Эмиль совершает самую грубую ошибку. Мы ему повреждаем только первый каток. Ставим на каток. Почему-то у меня не обновился, не обновился с уроном. Ну, Эмиль зря это сделал Кристо Я ему, получается, вот в этот центральный каток стреляю И он обновляется Вот эти три катка верних, они сбиваются Все, можно его насаживать И я это продолжаю делать И еще Подпал Отлично Отлично Ой-ой-ой Просто бедный-бедный Эмиль Просто приехал и сдох вот какая опасная Ягдтигра 8.8. Появляется Ксор неудачный. Я его ставлю на каток и начинаю ему повторять туда же. Все, Ксор умер. Получается, у нас только начало боя. А я уже наклепал 3000 урона. Для льготного танка это круто. Кстати, наш танчик льготный. Он играет только с восьмерками и девятками. Его никогда не кидает десятков. Это огромный плюс. Так, Револузе замечаем. Но он совершает какую-то дебильную ошибку. Просто еще раз выходит, чтобы я его попиздил чуток. Ну, он какой-то дурачок. На, просто два урона даем ему еще на пятихатку. Замечаю Скорпиона. Ну... Что-то он не хотит вылезать. Не хотит. Давайте ускорим момент. Появляется опять Риоузе. Ну, он какой-то дебил. Ну, сори. Сори ну ты дебил. Просто ни о чем исполню свои движения просто. Ага. Кончелыжник. Так, ждем какую-нибудь цель. Вот появляется на Скорпион. Ставлю на каток. Не успеваю перезарядиться Слишком у него ручки-то быстрее Хотя на самом деле можно было быстрее, быстрее подчиниться Хотя устряли в каток Дабы поставить его обездвижить, чтобы люди начинали по него настреливать В каким-то случае, но все равно Лучше настрелить и урон, и ассист Это хороший плюс к нашей отметке О, до свидания До свидания Бам, еще на каток ну просто цель обездвижена Все, просто смерть Руподавец Каток, каток, каток, каток, каток и каток 4500 на наших счетчике уже Сверху Пробитие не Потихонечку продвигаемся ну, и здесь уже подставляюсь. Ну, потому что хп много. Но на надо настреливать, достреливать урон. Отлично. 5-100. Не, не попал в каток, блин, а надо было. Ну, ничего страшного. Ну что, это уже, грубо говоря, конец боя. И у нас 5200 урона. Я еду сейчас ä, пытаться фугасом ä, жахнуть по во флитазу. Пробитие не подтверждается, и у нас 5200 урона в этом бою. И это, по-моему, круто. Посмотрите, какой яг-тигр. просто красивый и жесткий. Так, у нас карта Life Ox, и здесь я буду демонстрировать ее ДПМ от кустиков. Ну, кустики есть кустики, если они правильные. Давайте покажу. Еду занимать позицию э, возле... Э, получается, сейчас вам покажу. Получается, еду позицию занимать сюда в куст, чтобы простреливать их э, островок. И если они пойдут рашить, я буду их спокойно отстреливать. Так, выставляю на перемоточку. Я буду оставлять на второй перемотке, чтобы быстро вам показать, как это все происходит. Просто без комментариев, просто, Опять просто смотрите, пробить. что ягтигр может настреливать. Да, не пробить я буду, да, понимаю. Ну что, нужно стрелять, как бы мало ли залетит. Сейчас наши ребята начнут сливаться, а я начну вливаться. Есть. есть повредили а повредили только ладно ничего страшного ну конечно на таком расстоянии кстати я здесь играю с улучшенным прицелом тут очень а, все играют от такой брони но хомики мешают очень сильно Снова не вот пошла мука я хотел через каток и полку пострелять снаряды снаряды снаряды вижу как люди просто лезут я не успеваю раздавать урон надо бы раньше на это смотрите просто как лютого может раздавать если противники просто лезут на рожом, можно можно можно давать Каток. Я молодец. Прими за лекарство. Слабой выстрел. Очень плохой. Зря мне устрелял. Нанес добро. Я все сказал. Ну тут я уже решаю поехать, потому что, ну, выбор не велик. Что еще делать? тм нас пробивает кумулем. Ну, это же ТМ-ка. Но ее надо разваливать. Смотрите, один стою. 3 700. Ну, тут уже все. Тут уже все. Вот, полезли, полезли, полезли, полезли. Хотел, не попал. Ну, сори. Ну, вот как-то так ну вот я показал что вот именно ягд тигр можешь то вот стоять и вот так пум, пум пум пум пум пум кидать Ну 3750. это круто это круто ну давайте перейдем в ангар и давайте выводы сделаем насчет этого танка Итак, подведение итогов последний последний раз говорю як тигр это танкование броней Настреливание урона через каток либо просто ставим на каток И себе полюсуем ассист Это важное преимущество этого танка Все Остальное забейте А в принципе ты вся игра И заключается в танку Что мы настреливаем урон и танкуем Этот танчик танкует раз Настреливает урон два Да, он медлительно, но можно поставить турбиночку И более-менее разгоняться Это нормально да ДПМ у него хорошая, перезарядка хорошая так что это хороший танк. Но вот стоит ли вы покупать за золото, я вам категорически не советую. Но если вы занимаетесь реферальной программой, а получить его бесплатно, соответственно, можно, то да, можно его взять, покататься, покайфовать. Но есть другие танки, как, например, Тайп, не Type Т-54 а, Первый образец Это, по-моему, первый танчик, который стоит Стоит брать в Реферальной программе Но ни в коем случае не Ягд тигр 8.8 Потому что есть еще а, Американская, не американская а Французская ПТшка шка 105 Она намного комфортнее, там плюс снаряда Пробитие, но Они не льготные А он льготный Понимаете, его сравнивать нельзя. Его только сравнивать можно с 112. А 112-й тигр, они однотипные, на них можно нагибать. То есть за реферальную программу этот танчик можно взять. Как первый танчик не советую. Как второй или третий премь советую. Так что вот такие от меня выводы. То есть если у вас нет вообще прем танков возьмите Т-54 первый образец. Если у вас он есть, возьмите после него там не знаю КДА, ПТ шку, потом возьмите 112 -го. потом возьмите як тигр 88 но его брать конечно не в, первую, не в первую очередь так что мой вердикт такой этот танчик должен быть в ангаре 100 и он должен быть заряженный на полную как у меня то есть турбина боновое оборудование суперский экипаж все все дела вот это вот все вот это вот все так что ребята Всем категорически советую для приобретения этого танка. Голду не стоит на него тратить. Тратите только <смех>, время на прохождение реферальной программы. И получайте его бесплатно. Только так советую получить этот танчик. Но танчик годный. Я на нем откатал уже 2066 боев. Среду у меня не очень. Потому что это мой самый первый премиум танк. ну Из которых я очень долго катал. То есть я сам лично на него заработал и сам лично его купил. Еще в далеком, там, не помню каком году. Сейчас 21, ну, в году 12 или 11, наверное, я его приобрел. Это точно. Скорее всего, в 11, где-то в конец 11 летом. Да. Угу. Вот. Так что, ребята, господа, не забывайте прожимать лайкосик, поделиться видео с друзьями, кто не знает, покупать или не покупать этот Як-Тигр. Это просто кусок дерьма, но на самом деле не кусок дерьма. Вот. Просто ставь лайкосик, подписывайся на канал, ставь сердечко, вот, жми колокольчик, динь-динь, и все, до новых встреч. А, а если тебе интересно, какой танчик мне следующий на обзорчик пустить, просто пиши в комментариях. Или вообще любую тему, которую тебе интересно заснять. А я буду все равно продолжать свои темы снимать, которые мне по кайфу. Все, до новых встреч.